Приветствую, друзья. Значит, я Борис Уайдов, потомственный ученик самых знаменитых 20 ученых, которых я собирал в течение 50 лет. И сейчас у меня накопился очень большой информа информация о науке и искусстве выздоровления естественными методами. Я не отрицаю официальную медицину, я не отрицаю хирургию, стоматологию, травматологию, вот. но. Как согласно всех ученых, эти значит, болезни запущены, чтобы не умереть, нужна скорая помощь. И благо врачам, которые занимаются этой скорой помощью. Если не сделаешь хирургии вовремя, человек может умереть. Вот Можно сейчас вот эти глазные операции делать прекрасно все это хорошо можно аппендицит если он допустим гнойный вот ну запущенное состояние тогда нужна хирургия но согласно этим ученым которых я собрал хирургия химиотерапия и радиоактивная радиация радиоактивное облучение не устраняет главные причины болезни. Вы сделали операцию на сердце, вы сделали операцию на печени и так далее, на кишечнике, вы вырезали нужные органы, а теперь нужно сделать сначала нашу терапию этим ученых И если в случае вы не выздоравливаете, ну, тогда идите к своим докторам, врачам, чтобы они убрали эти нужные вам органы. А мы за сохранение матки, за сохранение значит, яичников, все эти поликистозы, мы за сохранение миндалин, Нельзя вырезать аппендицит и так далее. И это врачи уже знают. Вот. Зачем вырезать, когда можем сохранить вам эти органы для того, чтобы вы функционировали, были здоровы и счастливы. Но теперь дело вот в чем. Зачем ждать, пока разгорится пожар, чтобы потом вас там четвертовали? когда можно не допустить болезнь. Логично. Когда можно укрепить здоровье так, что вы прожили 120-150 лет, и это не сказки. Кто об этом сказал? Об этом говорят свете ученые, что наша клетка может жить ну, минимум 150-200 лет. Вот древние египтяне жили по 200-250 лет. Многие в Китае долгожители, во все, по всему миру можно найти людей, которые прожили около 200 лет и больше. Мало того, они сохранили зубы вот. женщины, допустим, жители Ханзы, Они рожают в 70 лет, у них нет климакса. У, у индейцев американских, у них тоже не было климакса. У них вообще не было менструации. Вот, элементарные вопросы, сколько дней у вас идет менструация. Четыре-пять дней идет, значит, уже ненормальность. Должно до трех дней быть. Чем меньше, тем лучше. Во время менструации у вас головная боль, у вас плохое самочувствие, у вас стресс является, называется, ПМС, пременструальный синдром, эпидемия. Эпидемия щитовидной железы. Итак, друзья, я хочу вам сказать, что, значит, пока я жив, мне надо собрать финансы, потому что мне дядя Сен не собирается выслать. И все деньги, которые я заработал в Америке, пошли, пошло на обучение, это первое, на разъезды. И на библиотеку, которая стоила, она у меня около четверть миллиона долларов. И эти все книги, большую часть я привез. И мы организовываем сейчас. Это все пойдет моим ученикам. Вся моя библиотека я распределю моим ученикам. Отовсюду не имеет значения, где вы живете. Вот. Кто хочет приехать, еще лучше. Так вот, смотрите, вот эти ученые, которых я собирал всю свою жизнь, я продолжаю изучать. Поэтому моя программа одна из лучших. Я не говорю, что есть, есть много талантливых американских ученых и английских, и канадских, но у меня выше, потому что мы лечим людей. Минимум на трех-четырех уровнях. Значит, на физическом уровне, на метафизическом, на ментальном, на астральном и на духовном. Вот душа, дух и тело и разум. Понимаете, все это связано. Если человек не может уйти от стресса, ну его никак не вылечишь. Это будет просто залечивание, временное облегчение, за которое вы должны заплатить дорогой ценой. Значит, повторяю, все деньги, которые я заработаю, в течение короткого времени мы организуем центр, который я назову «Храм здоровья». Вот в этом храме здоровья будет внедряться все научно проверенные и народные и научные методы вот этих ученых, которые я собирал всю жизнь. Повторяю, не имеет значения, вы врач, вы фельдшер или медсестра, самое главное чтобы вы имели желание помочь себе, своей семье и своим друзьям, для того, чтобы экономить время, экономить деньги и сохранить свое здоровье. Вот что самое главное. Я вам приведу несколько примеров. Значит, смотрите. Если, ну, понимаете, вот эта наука, которой я, о чем я говорю, в мединституте не проходит, поэтому у врачей нет знаний. Врачи живут на 10-15 лет меньше других. Не потому, что они такие плохие. Нет. Эта программа спускается сверху. Представьте себе, что если не будет больных вообще, что будет с обществом? Что будет с этими аптеками на каждом шагу? А раз аптеки существуют, значит прекрасный бизнес. Вот, значит, смотрите, вот это железо внутренней секреции. Ну, значит, по, кроме американских ученых, вот, которые остались живыми еще, это старая медицинская школа, они знают, как восстанавливать вот эти железы внутренней секреции. Современные врачи, к сожалению, не знают, как восстановить все эти железы внутренней секреции. Они затрампованы вот этим хлориром, хлорамином. Значит, все вот эти железы, допустим, в мозгу, эпифиз, гипофиз, шишковидная железа, гипоталанус. Там очень много этого неорганического кальция, там эти яды, гнои. и это все капилляры, они заблокированы так, что там получается черная кровь в головном мозгу, а потом эта черная кровь она переходит на другие органы и системы. Нам нужно восстановить все это, но если, но нет этих методов у врачей, что вы будете делать? Поэтому я имею сердечное желание организовать этот не клуб, а именно храм здоровья, где мы будем запускать людей, и через, допустим, 2-3 недели они будут выходить уже здоровыми. Я говорю относительное здоровье, и уже долечиваться у себя дома. Но вы будете знать все секреты, что мы делаем, зачем мы делаем и для чего мы делаем. Значит, психология, друзья, психология заключается в том, что мы должны восстанавливать э, все органы и системы по частям, включая психику. Мы говорим психосоматика. Вот обязательно мы должны работать э, с вашим мышлением, извращенным, чтобы вас научить, что есть, что пить, как сочетать пищу, какой хлеб и где покупать, и как его так обработать, чтобы он не клеил ваши кровеносные сосуды. Вот видите, вот это работа сердца. Мы будем еще говорить в дальнейшем, как восстанавливать эндокринную систему и лимфатическую систему. Это очень важная тема. Так вот, смотрите, вот эти сосуды, вот здесь забитый сосуд, здесь открытый сосуд. У всех больных, это не имеет значения, какой диагноз. У вас нарушено кровообращение не только в мозгу, везде. Везде. И в женских, и в мужских органах. Значит, все эти болезни излечиваются нашими проверенными методами значит я хотел сказать что когда вы правильно начинаете лечение злой дух или там возьмите, дьявол или шайтаны они сделают все возможное чтобы вы были больными несчастными нищими и умирали позорной смертью Потому что эти демоны, они не спят, они тоже. У нас есть добрые духи, есть злые духи. И как только вы начинаете делать все правильно, вам сердце подсказывает: все дьявол сделает через ваших родственников, через родных, все будет против вашего здоровья и против вашего счастья. Привожу пример. Одна женщина, значит, красавица. Я еще когда в Ташкенте работал в правительственной поликлинике, она знала, что у меня большие знания тогда. Потому что главврач мне значит, присылал элиту Узбекистана. Мне тогда было лет 29-30. И, значит, я уехал в девятом году и уехал из Узбекистана в Америку и вот эта красавица, женщина, красивейшая женщина, фигура у ней было и лицо, и дети красивые вот она прожила там 5-6 лет в Нью-Йорке и когда я приехал, я с Аризона приезжал, приехал значит, в Нью-Йорк она узнала об этом, и мне звонит и говорит, я хочу поговорить серьезно, что, значит, у меня... Я 26 химических препаратов, еще какие-то уколы я делаю гормональные, и мне нужно, значит, врач-хирург сказал, будет делать операцию, удалять желчный пузырь. В общем, она пришла. От этой красоты ничего не осталось она пришла я вообще не хотел думать о деньгах потому что мы ее все уважали и ее детей лечила моя мать педиатр я значит да она говорит ты знаешь я верю тебе но я не буду у тебя бесплатно лечиться как многие хотят Почему я могу позволить себе купить мебель за 4-5 тысяч? Почему я могу себе позволить машину купить? Почему я могу себе позволить дачу иметь? Я со свое здоровье буду платить деньги. Я бесплатно лечиться не буду. Я говорю, вот это сознание. Редко. Когда я могу привести еще много примеров, когда человек имеет большие деньги, а за свое здоровье не хочет заплатить и 10-20 долларов, потому что он еще спит, он слепой. И вот теперь, да, она поставила значит, 100 долларов, говорит, каждый раз я буду приходить. Значит, я говорю, ты всегда операцию успеешь сделать. Давай, если ты веришь в мои методы, я гарантирую, что мы обойдемся без операции. Да, у нее весь организм стал буксовать. И сердце, и почки, и печень, и желчный пузырь. Естественно, понимаете, ортодоксальная медицина, у них своя программа, вот, понимаете, пирамида, вот. И они не могут отклоняться ни налево, ни направо. Это везде, по всему миру. Это мировая пирамида. Но теперь, я говорю, подожди, операцию всегда успеешь. И 26 химических препаратов, у ней остался один препарат. И я должен был уезжать уже. Вот, это сердечный препарат, у ней был страх. Я не успел полностью убрать. Когда я уезжал, у ней был один всего препарат. Вот. Сейчас у меня больше намного знаний. Это было очень давно. Это было где-то в пятом году. А сейчас какой? Вот. Я расширил свои знания, друзья. И таких было немало. Я тогда в Нью-Йорке вообще, в Америке, я брал маленькие деньги. Но это... И я хочу сказать, что дело не в деньгах, а дело в сознании человека. Вот. Или он не верит, или он такой жадный, или он просто слепой. И то, и другое может быть. Я одну женщину значит, за 50 долларов хотел проконсультировать. Это было Сакраменто. Она значит, стала торговаться, говорит, нет денег и так далее, и так далее. Вот. Ну, я и поверю. Я очень доверен человек. И мне не хочется, ну, как бы грабить людей или там злоупотреблять. Нет. Я очень маленькие деньги в Америке брал. И американцы мне говорили, ну а как ты выживаешь? Как ты вообще концы с концами сводишь? И все такие маленькие деньги берешь. И теперь она торговала со мной. Я говорю, ну ладно, я сейчас пришел, давай я тебе сделаю тест. Я сделал или разные тесты, неортодоксальные. Или значит, диагностика по, по радужной оболочке, по руке, вот, по хиромантии тоже, по чакрам. Я определил, что у нее серьезные проблемы с печенью. Чуть ли не пахнет цирозом, но был тогда гепатит С, по-моему, у нее. Она мне не говорила, говорит, если вы хороший доктор, сами мне скажите. Я ей все сказал. И это подтвердилось. А теперь э, я говорю, если ты не пройдешь мою программу, то тогда будут большие у тебя проблемы со здоровьем. Она не захотела лечиться у меня и платить деньги. Я приезжаю, я ездил все время по Америке, приезжаю через полгода, и теперь я обнаруживаю, что она ездит на Кадиллаках, что у нее прекрасная дача есть, у нее есть деньги, и теперь, когда ей врачи сказали, что у тебя пахнет цирозом, цирроз, потом рак, а потом смерть. Она уехала в Мексику, там, где я сотрудничал, в международную клинику, и потратила 20 тысяч долларов. Спрашивается, но ну почему же ты не захотела за эти деньги купить себе здоровье? Что тебе мешало? И таких у меня было сотни. Дело, друзья, не в деньгах, а дело в сознании человека. Если вы хотите быть здоровым, вы должны сначала определить, что, меня, что представляет моя программа. Сколько благодарности я имею. И тогда будет ясно, хотите вы внедрять время, деньги, исполнение, или вы хотите болеть и мучиться всю жизнь. Других ходов, легких ходов здоровья нет. Как сказал мой любимый ученый Алексей Субой, который поднял на ноги и исцелил десятки тысяч инвалидов, так же как доктор Залман. Он сказал, легко заболеть, друзья, но восстанавливать здоровье каждый квадратный сантиметр потом и кровью. Как выразился, как что сказал академик Залманов при современном методе их лечения? Если бы ваша кровь могла говорить человеческим голосом, при современных методах лечения она бы визжала и кричала, как ужаленная свинья. Образно. И он у себя в кабинете написал. Вот эти лозунги. Таких лозунгов у Залмана было очень много. Вот. Почитайте его труды. Тайная мудрость человеческого организма. Я все время говорю. Вот. Тысяча путей к выздоровлению. Не один путь, не два, не три. А тысяча путей к выздоровлению. И чудо жизни. Эти книги можно заказать через интернет. Повторяю. Мы можем высылать вам книги, которые за золото вы нигде не достанете. Если застанете, это будет очень дорого стоить. Мы людей не грабим. Мы помогаем им восстанавливать свое драгоценное здоровье. Итак, друзья, будем прощаться. И значит, последние мои слова, как сказал Иисус Христос. Познайте истину. И истина сделает вас свободными. Ищите и найдете. Стучитесь и дверь откроется. Просите и даст слова. Если вы стучитесь, дверь не открывается, что вам нужно? Продолжать стучаться, пока не откроется дверь. Ищите Царство Небесное, и правда его. И все, что вы хотите, вот вы хотите материальные блага, чтобы вы были богаты, чтобы одевались хорошо, чтобы у вас была богатая машина, красивая. Но сначала вам надо искать Царство Небесное. Это надо пробуждать духовность вашу. Вот тогда, после. Потом вот это небо вам сделает все что вы желаете удачи друзья с вами был доктор увайдов ученик и последователь знаменитых ученых которые я собирал 20 лет удачи вам